Превышение. У вас температура. У вас, у вас плюс 30. У вас плюс 38. С ваш штраф на 5 тысяч. С вас тест за 5 тысяч. Помойте номера. Помойте руки. Покажите полис. Покажите полис. Алло, это пожарные? Да. да. да. Тут врач с милиционером дерутся. Я что-то не знаю, куда